Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, София, и мы продолжаем дорогу 96. Так, продолжаем, я говорю. Бум-бум-бум! Отличное начало. Так, погнали. Я вроде... Мы угнали машину, я помню. О! Ох ты! Что тут? Уведомление о неуплате Ваша автостраховка была отозвана В связи с неуплатой взносов С уважением, счастливая страховка Счастливая страховка Водите счастливо, войдите с улыбкой Это освежитель воздуха до Петри Моторс Да, это мы знаем Опять она гонит, как не в себя Какой-то музончик жесткий играет Ух ты, панорама какая, посмотрите только, посмотри ты на это, господи, какая прелесть. Как классно. Ничего себе так -то. Зеркала хоть есть, найду, спасибо. Так, вот, закройся. Так, нужно обследовать, что у нас внизу, может мы что-нибудь это самое. Сейчас, найдем. Подбегать нет? Выглядит наружу. О, господи, мы даже можем стекло опустить. Выгляну как. Новое. Ехать к локации, спрятать машину и пойти пешком. То есть нас типа могут менты остановить? Нас могут остановить, поехали к локации. Интересно, остановят нет? Но я пытаюсь как бы наполнить это все дело сюжетом То есть тут в принципе поугнанные тачки особо и не погоняешь Ладно, ладно, все Потанцевали и будет Да, мы доехали нормально до локации, нас вроде бы даже никто не арестовал Ливин Лавида Лакока какая-то. Заброшенное что-то, смотрите-ка. Так, а там моя. Да, моя машина вон припаркована стоит. То есть нас, в принципе, в любой момент даже мо могут остановить и это самое сказать. Ааа, датчика ваш права. А вы что-то не похожи на человека, который. которому можно водить машину. Где? Yes? Чего? Ну пошли. Поставить. Подсоединить кабель. Ах ты, е-мое. Что это у нас? Тебе надо заметить, не забудь переключатель в кухне. То есть сначала нужно переключатель в кухне жахнуть. И только потом уже мы можем включить везде, я так понимаю, свет. Вот тут мы можем спать, тут даже костерочка нам есть. Что еще тут есть? Мячик футбольный тоже хорошо какая-то заброшенная очень похоже подождите ой я помню это же ведь та самая закусочная в которой мы были вот это вот сейчас неожиданно а простой шланг хорошо мы ж тут были это та самая закусочная а что тут случилось Давно заброшено. У меня глаза страдают, я не знаю. Ой, и что то какая-то записка. А ну, тихо, тихо, тихо. Что у нас тут? Всем, кого это касается, мне пришлось уйти. Все мои работники ушли один за другим. Наконец один из них признался. Почему? Я не поверил, пока сам это не увидел в служебной комнате. Не, выгля не выглядывайте в окно, предупреждаю. Служебная комната? Надо зайти глянуть. Использовать карту? Тут, значит, надо что-то найти, видимо. Давайте заглянем. Это, наверное, как-то вот тут вот выйти надо, да? Тут дверь была какая-то, да? Мы туда не можем попасть. Тут заколочено. А через это проползти мы сможем? Нет. Не понимаю. А, на кухне жить, это надо что-то, какой-то счетчик что-то с этим сделать. Точно, точно, точно, точно, я же вон чёрт лак-то. Вон он. Чё, нет? У-у-у, это надо подумать. Так. А мы не сесть ничего не можем, да? Что-то как какая-то бумажка. Тут что-то. Давайте-ка еще раз прочтем. Так, смотри. Тем, кого это касается, мне пришлось уйти, все мои работники ушли один за другим. Наконец один из них признался, почему. Я не поверю, пока сам это не увидел. В служебной комнате не выглядывайте в окно. А, в служебной комнате не вглядывать в окно. Вот это вот служебная комната. Она что? Так, сейчас я чувствую себе чуть-чуть поп -поп попольше сделаю чтобы мне было комфортнее. Что-то у не получается. Переключатель в кухне. Мы на кухне были. Заправить еще надо. Я даже не знаю, у меня есть чем заправить? Так, ну-ка, секунду. Опа! Вот, мы нашли канистру. Я, короче, уже даже успела закончить ту игру. У меня почему-то от этой игры болят глаза. Не знаю почему. Поэтому я ее выключила в прошлый раз, такая, типа, секундочку, что-то походила-бобродила и вырубила ее, нахрен. Сейчас я ее опять запустила, я уже вот в другой одежде, наверное, как вы уже заметили. И вот. Я тут нашла вот это вот окно. Мечом вот этим вот пытался его выбить. Короче говоря, <смех> пробила трубу. Но это как бы не страшно. В смысле? Нужна еще канистра? У меня есть канистра? Заполнить. Еще одна канистра, наверное, нужно. Или что? Что так сложно это стало вдруг внезапно? Что случилось? Канистру я нашла в туалете. Тут мы пока покопаться не можем. Да? Да. С утра, с, с утра сюда залезть? Нет, не залезает. Помоги, Помогичила немножечко с чувствительностью. Вроде бы полегче стало, но все равно как-то вот по глазам долбит. Я думаю, вот эту вот решетку можно как-то открыть. Но что-то она не открывается. Это наша угнанная тачка, да? Нет. <смех> нет, нет, нет. То я помню, что у нас была какая-то машина. Так, у нас 107 баксов есть. Если что, мы можем себе восполнить энергию. А, энергию, энергию, энергию, энергию. Вот так вот. Чтобы вы видели энергию. У меня там три как раз полосочки осталось. Опять нужно канистру, что ли, искать, я не пойму. Или что? Что что-то от меня хочешь? То есть, вот тут, вот, я так понимаю, вот этот вот щиток. Активировать, он не активируется. Так, чуть-чуть поправлю тут. Короче, ничего не активируется. Нужно как-то это все думать. Смотреть. Там вот женщина какая-то на фотографии. Тут ничего нету. Письмо мы уже с вами видели. Вот как раз вот тут вот я нашла канистру. Может, где-то бензином надо его наполнить? Серьезно, кстати. Может, там машина стоит. Может, попробовать с машины слить бензин? Вот, да, шланг! С тачки слить бензин. С какой у тебя стороны улицы? В моей тачки с этой. А у тебя? А, вот, слить топливо так что все ну-ка пойдем пробовать я думаю мы наконец таки решили эту загадку вот вот отлично так пойдемте значит сначала Тиха. на кухне запускаем На кухонке, вот тут, вот. Так, запустили. Теперь там запускаем. Вот тут, тут хождение по кругу туда-сюда. Вот ле лето, блин, вступило в свои права. Отлично. Теперь на улице прям жарко. Хорошо, да. Хорошо и жарко. Так. Вот, все загорело, все заработало. А, типа, мы теперь можем вызвать такси. Вот там вот мы можем взломать дверь. Вот эту вот. Вот. Открываем. Заходим. Да, е-мое. Вот этому... О! Вот, даже покупать ничего не надо. Замечательно. Монетки. О, плюс 6 баксов у нас получается, да? Подождите, а куда мои деньги делишь? У меня было 107 баксов. Нет. Взяла 3 монетки. У меня куда деньги делись. Ой, две монетки. Блин, ну тут взломать не могу. Там, наверное, ключи от тачки, да? Так, и еще. Мне, конечно, было бы очень интересно проникнуть вон туда. Сюда, я бы очень хотела сюда проникнуть. Она... Ты садишься? Нет, она не приседает. Это, наверное, через кухню, да? А, нет, там же дверь была, и она заколочена. За забита, закрыта. Ты никак не можешь расчистить тут? Автомат. Играть, один бакс. Нет, спасибо. Через тут никак не проникнуть. Там, вот помните, в записке написано Типа, не заглядывайте в окно а почему, собственно, не заглядывать в окно? Там вроде бы ничего такого нету Так, ну запустить-то мы запустили Но я так думаю, это нужно прям прокачаться хорошо Чтобы начать уже что-то взламывать А где мне найти взломщик-то? Может быть, в следующем прохождении, когда ты с этими байкерами едешь, они там смотрят, реально ли ты, хорош... подходишь ли ты на роль взломщика. И это самое. Давайте пешком. Мы же пешком ходим. Пешком мы пойдем. Или еще там шоколадку купим. Давайте ш... Да, купим на всякий случай шоколадку, чтобы не прийти вот прям дохлым. О -о -о! Бесплатный напиток За карточку какую-то За предоставление личности, я так думаю Ну, пойдем Да, на у нас от ним Три энергии, но мы пойдем вдоль дороги зато А мы уже практически до границы дошли Блин, у нас только звезда добавилась что-то как-то не очень у нас все это прошло. Мы до границы дошли, я так понимаю. Я думаю, остальное мы будем проходить на стриме. Я так, я чисто попробовала записать свое прохождение, как-то это мне не очень удалось, я так понимаю. Нужно что-то вот нам другое все-таки. Все-таки это надо на стриме проходить, чтобы и с вами общаться. И все понимать. Это еще что такое? Звуки какие-то. Музыка пошла. Или это я домой вернулся? Здесь спорченную еду? Ну, пускай, хоть что-то. Это про ту девчонку, что ли? что хотя бы музыка не блокируется. Какие-то водопады, какая-то парочка тут была. Я просто подумал, что это про девчонку из трейлеров. А... Ставить фото? День нашей встречи? это вот ничего себе, а где я должна найти эти фото? это вот это вот, взять фото, фото молодой пары, у водопада какого-то, ну-ка, давайте посмотрим, день нашей встречи, день нашей первой ссоры, а в день, когда мы поняли, что, что создано друг для друга Ничего себе Так, ну там Пара, да, они там на водопаде стоят Я не знаю, может быть, это день, когда они поняли, что создано друг для друга Давай вот так вот, ну-ка В день, когда мы поняли, что создано друг для друга Мы взялись за руки и смотрели на водопад часами А, то есть я могу ее забрать? Ну-ка, тут. В день нашей первой ссоры ты порезал колено о камне, прыгая в водопад. А я тебе говорила. А -ха -ха! Нет, это мне не нравится. А тут? А в день нашей встречи мы вместе посетили самый красивый в мире водопад и чуть не упали в него. А -а не, мне вот, вот больше вот этот вот вариант понравился, что они стояли и часами смотрели. Ну, значит, романтично. А я романтик не можно. Так, э, вот еще что-то А, Лаки Старс, скрести, давай Ты победил Плюс 5 баксов, отлично Спасибо, Соня а, Давай музыку еще, играй Ну-ка Мне нравится эта песенка. Дорога 96. Хочешь перемотать. Хорошо идет. Так, это. Это мы знаем. Тоже неплохо. Революция 96. А мы вроде бы там что-то нашли. Какую-то кассету этого самого. А, вот Джаред. А, это его тема? Ну ладно. Выходим. А это что? Так, тут где-то еще какие-то фотографии. Вот тут вот. Взя Взять фото. фото молодой пары. я так думаю, это день их встречи, честно говоря. но мы сейчас тоже там посмотрим, поприкалываемся, почитаем, что если вдруг так. это мы забираем. А, вставить фото три, это у нас. А в день, когда мы поняли, что создан друг для друга, мы проговорили всю ночь, обсуждая нашу жизнь и наше будущее. забираем. дальше. вставить фото три. А в день нашей первой ссоры мы купили еды в пирожной лавке. А, в придорожной лавке в пирожной. <с> я хотела заплатить пополам, а ты мне не позволил. О, это, кстати, прикольненько. Неплохо так. И они тогда пругались в первый раз. <с> ну, это не так. А в день нашей встречи ты протер дыры в в а, дыры в ботинках и носках. Так много мы ходили. Ну, я думаю, вот это вот сюда подходит. Так, дальше. Где-то еще должна быть фоточка. О, тут письмецо. А, нет, не письмецо. А вот тут вот. Где-то должно быть еще одно фото. Я тут пройти никак не могу туда. Да, я к дороге выйти не могу. Ну, сейчас э, ищем тогда еще одно фото и проходим дальше. Там баллончик какой-то. Тут фотографии нигде нету. О, открыть. О, ха, на один коллекционный предмет. Данс машин. Ебайс. А вот и фото, кажется, да? Подождите, этого они в машине. Может быть, это первая 40 как раз таки Что обычно все срутся в машинах. А, это нормально. Так, фото один. В день нашей встречи ты остановился меня подвести, я путешествовал автостопом много дней, и у меня начинали, начинали, начинались галлюцинации. Ничего себе, брат, все страчу, ты. Так, в день нашей первой ссоры ты превысил скорость на повороте и мы чуть не попали в аварию. Э, фото один. В день, когда мы поняли, что созданы друг для друга, мы оба сознали, что нам нравится популярная песня, игравшая по радио. А? Я так думаю, что сюда у нас подходит э, фото какое два. Сюда подходит фото... Нет. Забрать. А, фото один. Это по моей логике. Что? Что-то получилось? Что, сработало? В день нашей встречи ты протер дыры в ботинках и носках. Так много мы ходили. В день нашей первой ссоры ты превысил скорость на повороте. Мы чуть не попали в аварию. В когда мы поняли, что друг для друга, мы взялись за руки и смотрели на водопад часами. Последняя страница. В день, когда мы поженились, мы увидели прекрасное старое дерево у дороги. Мы взбрались на холм, чтобы до него добраться, и под ним ты сделал предложение на закате. А, да, вот он делает ей предложение там вот. Прикольно. Что-то открылось? Ой, мы еще книжку взяли какую-то. Вот эту вот, как раз, которую мы собирали. А, -а, -а закопать там альбом для воспоминаний. О, -о, -о. интересно. Однако. Вот у меня даже это самое в верхнем правом углу, видите, самая карточка наша банковская, которая я они это. Вот они там. И они сейчас исчезнут тоже, да? Ну-ка, побыстрей. Все, они испарились. Попать Два обручальных кольца Поставить на место Это типа в, в дань памяти Прикольно Мне понравилась история Очень такая милая Так, сейчас мы попробуем посмотреть, сколько у меня отнимет энергии, если я пешком попробую пройтись. Если не получится пешком, ну, я не знаю, автостоп буду ловить, наверное. Потому что на автобусе и таксишках, я думаю, мы с вами поедем. Сколько там энергии? Две. Две сойдет, нормально. Выживу, не умру. А? Но ей будет плохо. Нормально, почти дошли до границы, но мы практически пешком постоянно шли. Ну, кроме тех случаев, когда я угоняла машины. <laughs> но это было сложно удержаться от этого. Автостопом мы с вами ездили, кажется, да? Вот, дорога 96. Как раз-таки мы до границы добрались. И, кстати, тот, тот самый водопад, насколько я понимаю. Они стояли прямо напротив водопада. Вон там вот, да? Ну-ка. А, надо под ним, наверное, пройти, да? Вот это музыка. Вот, да, проходим под водоватом. А восстаньте, голосуйте, верь только себе. Давайте напишем Восстаньте. И -и -и -и -и -и -и. Откуда у меня этот баллончик всегда со мной был? Я хочу дотуда дойти, посмотреть как раз на то место, где вот эта вот парочка была. Вообще игра очень классная, она очень разнообразная. Я так думаю, это не конец. Мы можем тут найти еще много всякого интересного. Это вот, а ну мячики, ря... рядчик, рядчик, мячик. Вот новое. Хорошо звучит. Мне нравится, мне нравится. Сесть. Почувствуйте себя старпёром. Ладно, пошли отсюда. Я так понимаю, тут еще какая-то дорога? Да, идёт? Мы могли в пещеру пройти, а можем через тут пройти, наверное. Мне кажется, тут что-то еще есть. Сейчас мы с вами разведаем. А потом окажется, что мы фиганули кругаля. Похоже на то, да. Сделали круг. Ладно, тогда ну, сейчас на шифтах быстренько пробежим. У меня такое чувство, будто там еще пойти можно. Переолишки просто так вот деревья расступаются и чувствую, что там тропиночка какая-то. А нет. От на мы посидели, кассету мы еще одну послушали. Или они где-то тут стояли? Я помню, что они где-то на камнях стояли. Я надеюсь, что я там вот в расставлении фотографий нигде не ошиблась. Так, мы тут с вами были. Добавь-ка. Да, что, ты энергию потратила на то, чтобы камушек положить сверху? Там свет, а тут что-то как-то не очень. Пойдем туда, где как-то не очень. Чего бы и нет, собственно. Где-то можно было, насколько я помню, докинуть еще денег э, Следующим путешественникам, которые тут будут Кстати, мы можем поспать Отдых, давайте, да, отдохнем Восполним силы, на всякий случай, чтобы было Может быть, сейчас отдохнем, блин, придем в себя Нас опять этот гад похитил Что, только одну? Я-то надеюсь. Классная музыка. Я думаю, что я музыку отсюда буду периодически добавлять, наверное, в стримы. В плане того, что играла что-то в начале. Потому что классная музыка, и на нее, благо, не капают вроде бы э -э авторские права. А это, знаете ли, дорогого стоит. Точно чего? -то? Да, это даже пройти не могу. Ну вот я говорю, вот деревья расступать, такое чувство, будто это тропинка какая-то. Пойти, вроде бы, энергии не отнимает. Я надеюсь, музыка меня не перебивает. На башке черт знает что. Проснулся и села записывать сразу практически. Простите меня. Угу. Так, погнали. Ноль километров мы добрались. Так, вот как раз грузовики стоят в очереди пересечь границу. У нас 108 баксов, и, насколько мы знаем, этого не хватит. Так, Няри, ты что здесь делать? Хочу перейти, но нет денег на контрабандиста. Может я просто скоро домой вернусь. 25 бомб не дам. Нельзя за вас. Может, ты и прав. Спасибо за поддержку. Не сдавайся. Тебя там все равно пристрелят. Не переживай. Там будут по ногам стрелять. Мне стреляли. В прошлый раз мне стреляли по ногам. А, Свинья-копилка. я ее могу потом украсть? Смогу? А, не в курсе, как мне перейти границу. Это ваш ларек, процесочки. Что, потельку показывают, чем вы торгуете? Ну, потельку. Взрыв вот этот вот. Помните, да? По идее, сюда мы можем пройти. Вот тут у нас проход есть Если я не ошибаюсь И тут чувак стоит Мы можем мимо пройти Внезапно, я просто в полюсу гуляю Он даже не докопался до меня Здравствуйте, как дела? Я хочу перейти границу Эй, ты совет хочешь? Ну, давай. Не пытайся лезть через гору. Почему нет? Я когда то видел парня, который... А, сорвался. Да-да-да. Просто не туда. Да-да-да-да-да, было. А, слушайте, интересно, а вот через там мы пройти можем? Просто из любопытства. Так, ну тут мы не сможем пройти Мне кажется, там как-то можно Ну, чисто давайте посмотрим сюжет Другой сюжет Мы тут уже были в этой палатке, правильно, же? Так, у нас есть вариант э, Пойти самому туда А хотя давайте, да Мы вот э, А на стриме мы уже возьмем Видишь, тут дверь сзади Нет Вломиться в туннеле. Опа! смотрите к чему мы сделали. Попробуем так. У нас же ведь есть какие-то там способности. Сейчас будем попытаться пытаться прорваться. Тем более, сейчас у нас еще какие-то деньги появились. Дорогу, в принципе, мы помним. Открыть. Ничего себе. То есть попробуем пройти сами. тихо Это чё? Ничего Так, взять! Мы взяли фонарик Чего придвину собачку? Опачки! Блин, а взломать мы не можем У тебя это какой-то хоррор прям начался? Тут такой Ну, услышите, я думаю, да? Надеюсь <связывая> Думал ты пограничник! Не свети на меня, пожалуйста! Так, что вы здесь делаете? Мы женой спустились, чтобы перейти границу. Это наши сыновья. Мы застряли, она пошла искать выход. А почему она пошла? В какой-то момент вы услышали выстрелы. Она не вернулась. Пойдете назад? Путь назад заблокирован. Обвал. Сам посмотри. Не знаю, что мы будем делать. Еда у нас почти закончилась. Ладно, я найду выход. Надеюсь, у тебя получится. Ну там вообще копа озверевшие, блин, стреляют. Да, это я знаю. Ты чё, как? Ты один? Там он, он вроде сказал сыновья. А это девушка? Или это парень? Удачи! Ну я, конечно, постараюсь что-то придумать, но я тебе ничего не обещаю, парень. Так, канистра нам не нужна. Опа, очки-развилка! Ха-ха! Ха-ха! Ну, давайте пойдем налево, попробуем! Так, ну, это мы можем взломать! <таспоррик> Эй, открой дверь! Открой дверь! Не-не-не-не-не! Пацан, нет! Дожди думай! Закрыть ворота! Уходит! 8-7 секунд, блин. У меня отчет времени пошел. Свобода... Я вышла? Нет, ничего важнее. Но многие в Петре ее пока не обрели. Прикиньте, я вышла? Я вышла! День выборов, кстати, смотрим. Тирак победил. У нас получается... Но мы можем все изменить на стриме с вами. Там And вот некоторые путешествия только начались. Вот, то есть и мы уже как раз-таки уже даже время нормально прошло, все в порядке, все под контролем. То есть в принципе, да, мы можем а, следующую. Да, нас в прошлый раз получается пристрелили. Короче, у нас есть разблокировать способность ОМАН. Какая-то способность есть. Не знаю, что это значит. Так, сейчас я вам покажу. Подождите, подождите. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот так вот я вам покажу. Это подожди, ты куда? Так, смотрите, у нас тут а, а, только три способности разбло разблокировано. Взлом замков мне нужен. Госпропуск нужен? Знак живучести У вас прибавилась энергия А, медведь дал вам рецепт, а тут что? Фанни оставила это Фанни, Фанни, Фанни, это... этот... Коп, коп, Фанни Взлом замков, разблокирует все заблокированные Ключ какой? Стен и меч! да, рассказали, какая это работает Да, это вот с ними нужно, короче говоря как-то вот взаимодействовать, чтобы это все дело собрать. Ну, это мы его с вами, я так думаю, сделаем на стримчике. Вот, игра хороша, крайне хороша. Нам нужно разблокировать способность Омана. Что это за, за способность Омана? я без понятия. Ну, короче, вот. Наш путь был нелегок. Нас убили. Нас посадили. И мы сбежали, Все-таки, все-таки нам удалось сбежать. Короче... Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставьте свои комментарии, ставьте лайки. В, следующих, в следующий раз мы эту игру пройдем на стриме, все будет замечательно. Вы мне подскажете, где, что, как, и я с вами и эту игру пройду. На... Соберем все, что нужно, все сделаем, все будет хорошо. Подписывайтесь на канал, спасибо, до встречи.